Доброго времени суток! Вы с любовью из моего домика в деревне. Я сегодня ходила в магазин FixPrice и к Новому году купила ну, кое-какие вещи там в FixPrice, хотя много всего новогоднего. У нас не, не разрешают снимать в этом магазине, но у меня есть задумка подарков для детей знакомых. Такие бокачики показать, они с новогодним орнаментом. Вот так выглядит очень просто. Бокальчик второй примерно такой же, скажем. И я хочу сделать э, такие подарки с этим бокальчиком. Я покажу, как это буду делать. Спрей. Видите, какой спрей серебристый. Там есть золотой. Я уже не удержалась. Шишки вот покрасила. Видите, как неплохо получается. Серебристые такие шишечки. Вот эти я их тут разложила, чтобы видели. Вот такой спрей. Шарики на елку тоже взяла беленькие, думаю обновлю. Мои шарики, которые на елке висят, они уже ну, как-то устарели, потерялись какие-то из шар шариков. Я их решила поменять на белые. Елку у нас ставится здесь в деревне маленькая, небольшая, поэтому вот этих вот девяти, я думаю, хватит, не хватит, еще подкупим. Маленькие шоколадочки такие в виде денежек. Там, видите, и 500, и, и 5 тысяч, и 200. Вот такие вот шоколадки-сладости. Я взяла еще вот, леденцы, пчелка называется. Целую упаковку чупа-чупс для того, чтобы ну, детям попробовать угощать их. Это у меня... Такая вот игрушечка будет для подарка. Куколка такая. и Вот это тоже будет для подарка буду делать. Ну, эту куклу надо еще доделать будет. И взяла вот такую небольшую 99 рублей гирлянду. В общем, вот такой поход у меня был фикс прайс. В, ну, в общем-то, я брала намеренно то, что мне надо. Вот я искал такие новогодние бокалы. Вот они, пожалуйста, есть. Всего 50 рублей у них цена. Здесь все 50 и 55 рублей. Все, все самый-самый такой бюджетный вариант, скажем. Вот. В магазине fix Price много всевозможных елочных украшений, сувенирчиков к Новому году. Огромное количество, огромное просто. Ну, знаете, сейчас уже в основном все есть, хочется только немножко обновиться. А так все, все уже есть. Мой поход был для того, чтобы взять необходимые вот вещи такие, которые сейчас вы видите на столе, для того, чтобы сделать подарок новогодний. Я вам покажу, как это делается. Ну, в магазин Fixed Price можно сходить и по мелочи что-то взять интересненькое. Ну, кому надо посуды много всевозможным. Ну, мне вот этого ничего не надо. Вот к Новому году по мелочи я взяла. Ну, а так Конечно, все там есть необходимое. Сейчас уж так устроены в Светофоре, в Галамарте и в фикс -прайсе. Все необходимое, такое очень недорогое, бюджетное имеется. Это мои предновогодние покупочки, какие я хотела вам показать, мои для поделок планы. Мир вашему дому, друзья мои!